идеологии. Это процесс, который требует столетия. Стоит отметить, что татары – это самая крупная нация, которую представляет мусульман в нашей стране. Из Татарстана вещают прежде всего на татарском языке. И те мусульмане, татары, а почему я говорю больше о татарах, потому что это самые крупные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 Делай добро. Диана Шилова, Вольный адвокат, Универ -Ньюз.